Одноклубники, всех приветствую! На отправке у нас мотобуксировщик Железная Собака шириной гусеницы 600 мм длиной базы 1,5 мм На буксе установлен двигатель Зонгшин GB460 с электрозапуском По желанию нашего одноклубника Сергея был установлен Дополнительно реверс-редуктор, гидравлический тормоз. При заказе реверс-редуктора дистанционный переключатель скоростей мы вносим на руль. Букс представлен на подвеске. Тотковая, мягкая, независимая. На буксе установлена тяговая звезда на 32 зуба. Скорость не сильно важна данному клиенту. Главное, тяговые характеристики. Также на всех буксах устанавливаем прицепное под модуль толкач. Это уже входит в базу по органам управления рычаг газа, кнопка заводки, фары и глушение двигателя. Рычаг имеет фиксатор, то есть на случай, чтобы собака не убежала, можно зафиксировать. И когда уже начали движения, отстегнули и поехали. Данный мотобуксировщик отправляется у нас в город Ерошкарова, Республика Мариэль, нашему одноклубнику Сергею. А мы будем ждать фото и видео отчет. Всем спасибо за просмотр. Пока. I'm not